Сегодня я хочу зайти в гостиницу в Узбекистан, посмотреть что там внутри. Вроде там был ремонт, отель после реновации. Сам отель был построен в 1974 году. Такой в форме книги находится, вернее построен. Прошу прощения. Посмотрим что внутри. Уже в холле гостиницы довольно-таки прохладно. Вот так вот выглядит. Много Посмотрим, что еще внутри есть там. Интересно. Как выглядят номера и так далее, и подобное. И всю инфраструктуру я покажу вам. спросим насчет ценовой категории. Так, это у нас стандартный номер. Сколько он квадратов? Не, я не знаю, не в курсе, да? Ну, не важно. Можно посмотреть информацию. Вот у нас ванна, я комната. Так вот выглядит. В номере есть сейф и есть холодильник. Да, или какой -то. Да, у нас 16 этаж здесь вот, да? Сейчас едем на пятнадцатый этаж. Там она что у нас? Какой номер? Да вот комната пятнадцать пятнадцатый угу. Это у нас двухместный номер стандарта или улучшенный? Да, улучшенный. Улучшенный, да? да Слушайте, да. ну красиво здесь, да. По Побольше обстановка. Да, здесь уже ушей все получше. у нас ресторан на 17 этаже, с видом на Ташкент, так все выглядит. На зал, зал на 17 этаже, вот такой вот зал уютный, с видом на Ташкент, можно заниматься и наблюдать. один ресторан, это тоже на 17 этаже, да? Вот так он выглядит, ресторанчик здесь мило, уютно, прохладно что вот здесь айванчики есть айваны это места, на которых сидят люди, вот они айваны, достаточно кальян нарды и так далее, и там подобное на первом этаже у нас завтраки здесь происходят, проходят такой уютный большой зал. И отель Узбекистан внутри, что там есть. В принципе, конечно, так скажем, отель средненький, но опять же на любой бюджет. Вот такая вот территория здесь. В принципе, можно приехать. И... Единственный плюс, конечно, и сам большой, то, что в центре города находится. Можно гулять здесь, смотреть и так далее. Просто приезжайте посмотреть.